Детская книга Животные джунгли, издательство Азбукварик книжка из серии Нажми Мы говорим, Малыш. Ты, конечно, хочешь все узнать о жителей джунглей, как они говорят, что едят, какие у них повадки, кого из них нужно опасаться? Книга Животные джунгли тебе поможет. Забавные стихи, красочные иллюстрации и кнопочки со звуками. Сделают знакомство с обитателями джунглей веселыми и интересными. Нажимай на кнопочки и слушай звуки.